Здравствуйте, друзья. Чтобы лучше понять этот ролик, обязательно смотрите первую часть на моем канале. Перейду к теме, про секреты в живописи. Я уже говорил, Леонардо да Винчи не рассказывал, как создавал свою живопись, поэтому мы уже много времени пытаемся разгадать его секреты. В моей живописи никаких секретов нет. Рано мне их еще иметь. Да, и в принципе, я всегда рассказываю и показываю, как создавалась та или иная картина. Сейчас, в качестве экспериментальной игры, я покажу вам свою картину, но пока не расскажу, как она писалась, и попрошу своих подписчиков разобрать ее, проанализировать. Кто смотрел мои предыдущие ролики, тот в курсе, что теперь, пройдя некий путь обучения живописи через копирование, могу себе позволить написать что-то свое. Не копируя, а просто выдумать. Фантазия. Типа, что в голову пришло, о том и спою. То есть, яблоко или виноград нарисовать слишком просто. А вот серьезный сюжет, допустим пейзаж, который я никогда в живую не видел, вот это интересно. На экране вы видите картину. Такого уголка природы не существует. Я его придумал. В наше время называют это интуитивной живописью. Я даже не могу дать ей название, ну типа горное озеро, река в горах или там каменистый берег. Как можно обозвать то, чего никогда не видел. Придумайте сами. В чем смысл этой картины? Именно в секрете ее написания, о котором я пока не рассказал. Еще раз, я прошу своих подписчиков проанализировать и рассказать, как примерно строилась данная картина. То есть, меня абсолютно не интересует мнение, красиво она получилась или некрасивая, э, кому-то она может нравиться, а кому-то нет. Об этом забыли. Меня интересует лишь анализ написания. Приведу примеры, как я разбираю репортаж репродукции некоторых картин. Конечно, стараюсь искать репродукции с хорошим разрешением, чтобы при увеличении можно было рассмотреть то, чего не увидишь на общем плане. Не буду называть авторов работ, в данном случае это не важно. Мне интересны незавершенные картины, в которых можно отследить этапы написания. В этих двух нотермортах я изучаю облупившую краску по краям картины, которая находилась под рамой. На них можно увидеть, тонирование холста, и даже сам холст. На этой картине, поверхность гладкая, возможно написано на дереве. Конечно, я не могу судить об этом профессионально. Для этого нужно изучать не репродукцию, а сам оригинал. Но для любительской живописи, при копировании данной картины, я учел этот момент и подобрал мелкозернистое, почти гладкое льняное полотно. В данной картине я мог судить о толщине или прозрачности красочного слоя, даже если их было несколько. При увеличении, смотрите. Во многих частях картины виден карандашный рисунок. Обращаю внимание, что и карандашный рисунок не везде был записан, как задумывалось изначально. Вот например, автор не стал писать листик розы, который был нарисован графически до закраски. Картина Хейсума. По ней есть ролик на моем канале, называется секрет голландского натюрморта. В нем было сказано о некоторых мелочах. Повторюсь. Видите цветок и особенно его лепесток, написан прозрачно, что сквозь него просвечивает предыдущий рисунок ветки. А это значит, предыдущий рисунок был просушен и цветок написан сверху. По сырому такого эффекта прозрачности не получится, все смешается. То же самое с виноградом в глубине. Сквозь него просвечивает красный оттенок, которым писался цветок за виноградом. Вот картина, гениальное решение. Смотрите, собственная тень ягод и фруктов, практически не писалась, а осталась от тонирования холста. Имприматуры. Картина с латунными предметами. Рассмотрев, как положен блик на металле, вижу его светящуюся желтую краску. Как автор добился таких ярких глубоких бликов, Конечно, мне неизвестно, но я бы поступил так. Кувшин, который за куском рыбы, сначала покрасил бы коричневатым колером. Ближе к блику, светло-коричневатым и сам блик нарисовал бы чисто белым. После просушки, полностью прошелся бы индийской желтой краской. Эта краска, совсем прозрачная, как стекло и предназначена для лессировок. На белой подложке, индийской желтой даст глубокую, светящуюся желтизну на блике. А так как я бы эта краска, индийской желтой, закрасил бы весь кувшин, то она объединила бы весь предмет в одну тональность, а блик сделала бы ну, ярким и светящимся. Блик на лимоне то же самое, только подложка под индийскую желтую краску другая, именно желтая, с белилами, до полутени. В полутени лимона присутствует синяя краска. И когда желтая лессировка покроет эту синеву, то несомненно получится зеленоватый оттенок полутения что я и вижу на картинке. Повторюсь, о реальном цвете оригинала не сужу, так как вижу картинку на мониторе. Вот одна и та же картинка с разных мониторов. Видите, какая разница в интерпретации цвета? Я думаю, мало художников-любителей имеют профессиональные графические мониторы и при этом еще занимаются его калибровкой. Поэтому сужу о цвете лишь на уровне увиденного и своего восприятия. Ну вот. Примерно так, я исследую и анализирую репродукции картин мастеров. В первой части видео говорилось, что я не разбираю и не анализирую картин современных художников-любителей. Но есть только на уровне, ах, как классно написано. Ну, есть такие художники-любители, которые пишут лучше любого профессионала. Чтобы вы лучше меня поняли, я прошу вас, моих подписчиков, друзей, проанализировать мою картину. Показываю ее в хорошем разрешении. Увеличиваю фрагменты. Самое главное, на что прошу обратить внимание, это на края самого полотна. Почему? Потому что именно края холста, я старался не закрашивать, начиная с первоначального красочного слоя. Также, незакрашенных мест по всей картине немало, но их нужно увидеть. Повторюсь, картина выдумка. Композицию не трогаем, как составил, так составил. Как составлялась композиция, выйдет отдельный ролик. А вот для анализа написания, дам наводящие вопросы. Писалась ли эта картина за один раз, или за несколько? Тонировался ли холст предварительно? Если да, то какой цвет имприматуры? Краски использовались от питерского производителя Мастер-класс. Какие краски по цветам были использованы? Мешались ли разные по цвету краски на палитре, для поиска другого цвета? Если да, то какие? Короче, пишите в комментариях, что посчитаете нужным. Но самое главное, постарайтесь найти секрет, о котором я говорю. Поверьте, секрет экспериментальный, но он есть. Не знаю, чем я смогу отблагодарить участников этой экспериментальной игры. Ну, наверное, тем, что в следующих видео, открою секрет написания данной картины. С экрана, хоть и показаны некоторые части крупным планом, конечно сложно понять, как устроена картина. Внизу под видео, я дам ссылку на картину с хорошим качеством. Скачайте картинку и рассматривайте ее под любым увеличением. Анализируйте. На анализ данной картины, я дам примерно недели две или три. Все будет зависеть от активности и участия зрителя. Ну и конечно, сам ролик по раскрытию секрета, выйдет после того, как я сравню ваш разбор и мой ход работы над картиной. В следующем видео будет показано, как создавалась, как создавалась композиция. Не эта картина, что вы видите на экране а предварительный этюд, который писался обычным способом а-ля прима и никаких секретов не имеет. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч!